Всем привет друзья, вы на канале Science TV, сегодня мы поговорим о Вселенной и узнаем бесконечно ли Вселенная. А перед началом просмотра данного видеоролика, подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео, это для меня огромная мотивация выпускать для вас полезные видео. И без лишних слов, давайте начнем. Для человека просто невозможно представить действительные размеры Вселенной. Мы не только не знаем, насколько она велика, но нам даже трудно вообразить, насколько она может простираться. Если мы начнем удаляться от Земли, мы поймем, почему это так. Земля – это маленькая частичка Солнечной системы. В Солнечную систему входят Солнце, планеты, которые вращаются вокруг Солнца, астероиды, представляющие собой маленькие планеты, и метеоры. Вся наша Солнечная система, в свою очередь, является небольшой частью другой большой системы, называемой Галактика. Галактика состоит из миллионов и миллионов звезд, многие из которых значительно больше нашего Солнца и имеют свои Солнечные системы. Итак, все звезды, которые мы наблюдаем в нашей Галактике и которые мы называем Млечный Путь, являются Солнцами, Расстояние между ними измеряется в световых годах, а не в километрах. За один год луч света проходит более 9,5 триллионов километров. Альфа-Центравра – самая близкая и яркая звезда, расположенная на расстоянии более 46 триллионов километров от нас. Но давайте представим размеры нашей галактики. Считается, что ее диаметр достигает 100 тысяч световых лет. Это означает 100 тысяч раз по 9,5 триллионов километров. Но наша галактика, в свою очередь, является малой частью другой, более крупной системы. Существует миллионы других галактик, ближайшие из которых отстоят от нашей на расстоянии 2 миллионов, а наиболее удаленные триллионы световых лет, и все это всего лишь часть Вселенной, известной нам, на самом же деле она может иметь гораздо большие размеры. Астрономы уверены, что так и обстоит на самом деле. Вопрос в том, насколько же велика Вселенная? Когда ученые пытаются ответить на этот вопрос, то им приходится иметь дело с особыми свойствами самого пространства. Согласно современным теориям, пространство искривляется вокруг себя самого, это означает, что невозможно выбраться за пределы пространства, потому что как бы долго вы не двигались вдоль какой-либо прямой линии, она всегда будет искривляясь, оказываясь внутри пространства. Как это происходит, можно объяснить на следующем примере. самолет летящий из Москвы во Владивосток на одной и той же высоте в воздухе описывает огромную дугу, повторяющую изогнутую поверхность Земли. Если бы он летел по прямой, то достигнув конечного пункта, он оказался бы на много тысяч километров выше. Астрономы полагают, что то же самое происходит и с любым движением в пространстве. С той лишь разницей, что искривление пространства гораздо более сложное явление. Его нельзя изобразить на рисунке или при помощи каких-либо моделей, а можно рассчитать лишь при помощи законов высшей математики. Друзья, на этом данный видеоролик подходит к концу. Оставляйте свои мнения на эту тему в комментариях. Не забывайте подписываться на данный канал, для того, чтобы не пропускать такие полезные видео, которые с каждым видео становятся все более качественными. Я с вами не прощаюсь. Увидимся в следующем видео. До скорой встречи, друзья!